Люблю тебя, как солнце первая ночь, Что в небе появился из-за туч, Как любит солнце ласковое небо, Как дождь грозу, который проник где-то. Люблю тебя, как зимний дед мороз, И любит Примадонна, Сотни роз, как радио удачную волну, как тайну, что открыли одному. Люблю тебя, как маму любят дети. Люблю тебя, как все, что есть на свете.